Здесь действительно очень активная молодежь. Буквально в прошлом году мы вместе с губернатором там открыли здесь Центр современного искусства Цикорий. Его поддержал э, не менее известный музей «Гараж». И вместе вот такой коллаборации был создан центр. При Притом, инициатива исходила отсюда, из Железногорска. И это стало поводом задуматься, как поддержать эти инициативы на региональном уровне. Вот для Железногорска был выбран арт-фестиваль «Трансформация», который позволяет местным, прежде всего художникам, местным творческим людям проявить себя и показать свои работы широкой аудитории. Эта фотовыставка вообще она о людях, о том, что мы любим, что мы ценим, что для нас является прекрасным. И моей целью было создать какое-то пространство, где каждый человек может сказать о том, что для него прекрасно и что для него является красивым. Прямо сейчас вы можете кто угодно абсолютно выбрать любую фотографию и распечатать его на любом носителе. Ну, с любого носителя, то есть. Художник хотел показать проблему с экологией и что у каждого человека в доме, в каждом шкафу, в ящике лежат много вещей, которые уже не нужны, не нравятся, либо уже испортились. Она хочет призвать к тому, что можно их утилизировать, продать, сдать в секонд-хенд и в такие разные организации. Но не каждый может это вывод сделать, потому что сейчас подоходил мужчина, и он не очень... Это оценил. Не сделал вывод. Да? Не что сделал это? вывод и очень грубо выражался. А что да. Это? Матом? Матом? Матом.